Хорошо, корабли, корабли. Стихи Академии Мироевича. Корабли дрожат нетерпеливо, Корабли совсем как поезда На спиной тюлиниево. Звезда На спиной тюреневой залива, Да горает желтая звезда Бег спит, посасывая лапу Подложив под голову волну. Разве только вахтины утра, Вдруг вспугнет шагами, не Разве только вахтины утра, Вдруг вспугнет шагами, и ждёт? Корабли отваливают в пол. Корабли уходят в темноту. Корабли, как люди, долго помнят теплую земную доброту. Корабли, как люди, долго помнят теплую земную